Ебашил в Майнкрафт, блядь, были просмотры пиздец, вообще популярный был ебейший, рос как на дрожжах, блядь, попи Влада бумаги, блядь. А потом сел на доту и пиздец, кто убивает вас человека, кто говно. Там мам ебут, не надо туда ходить. И в четвертых, не переобулся, а повзрослел.